всем привет сегодня будем готовить очень вкусную домашнюю буженину в рукаве мясо получается сочным нежным в процессе нарезания не ломается и не крошится необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео для начала приготовим маринад берем кастрюлю подходящего размера вливаем в нее воду добавляем соль кориандр семена горчицы лавровый листик черный душистый перец горошком гвоздику размешиваем и отправляем на огонь накрываем крышкой и ждем пока закипит кипятим одну-две минуты после чего огонь выключаем и даем маринаду полностью остыть теперь нарезаем чеснок пластинками И отправляем его в остывший маринад затем в кастрюлю с маринадом помещаем мясо закрываем кастрюлю крышкой и отправляем в холодильник не меньше чем на сутки за пару часов до запекания достаем кастрюлю с мясом из холодильника и даем мясу прогреться до комнатной температуры дальше вынимаем мясо из маринада проматываем его от лишней жидкости а затем натираем острым перцем, паприкой и горчицей. Вот так вот хорошо втираем в кусочек, чтобы он был равномерно покрыт со всех сторон. Затем помещаем мясо в рукав. Сверху раскладываем специи которые были у нас в маринаде. Завязываем рукав руках с двух сторон. Сверху делаем несколько проколов зубочисткой для выхода пара. И отправляем в духовку. Духовка заранее нагрета до 200 градусов. Как только поставим мясо, температуру снижаем до 180 градусов и запекать будем 1 час и 30 минут, поскольку у нас вес мяса кило 300 на каждый килограмм мяса надо примерно час времени прошел 1 час и 25 минут достаем мясо аккуратненько разрезаем рукав сверху очень старайтесь аккуратно очень горячие чтобы не обжаться пара теперь отворачиваем края Сверху счищаем вот эти все приправы, которые мы поклали с маринаду. Включаем гриль и даем минут 5-7 покрыться мясо румяной корочкой. Через 5 минут достаем мясо из духовки, перекладываем его горячим прямо на фольгу и хорошо заматываем. и оставляем отдыхать как минимум на полчаса. Это если мы хотим его нарезать в горячем состоянии. Если мы планируем холодную закуску нарезать из этой буженины, значит оставляем в пальке до полного остывания, а потом кладем в холодильник. Прошло 12 часов. Мясо успело у меня полностью остыть. Даже в холодильнике полежало уже почти три часа. Сейчас я хочу разрезать и посмотреть, какое мясо получилось в разрезе. Вот мясо прекрасно нарезается даже тоненькими кусочками и получилось такое вот сочное, красивое внутри. Очень будет хорошо смотреться как нарезка на праздничном столе вот и все вкуснейшая домашняя буженина готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал